Добрый день, дорогие друзья. А вы никогда не задавались вопросом, в чем заключается феномен бабушек на лавочке, что толкает женщин на то, чтобы пополнять их ряды? Ведь бабушки, проводящие целый день сидя на скамеечках и страстно обсуждающих жизнь других людей, явление для России вполне привычное. Они критикуют всех и вся, пересказывают очередные серии мыльных опер, жалуются на соседей, дают рекомендации по засолке огурцов и народным методам лечения. Справедливо было бы предположить, что такое сарафанное радио и явилось провозвестником современных средств массовой информации. Сразу же приходит на ум стихотворение, которое встретилось мне когда-то в интернете. Разбор грехов, приказы, справки. С делами не справляясь Бог за всем следить не смог и создал бабушек на лавке. Надо заметить, что бабушки на лавочке широко распространены в любой стране мира, только лавочка может быть представлена там кафе или клубом по интересам. Бывает так, что роль бабулик выполняют пожилые супружеские пары. К примеру, с моими друзьями-немцами, выходцами из России, как-то произошел курьезный случай. В один прекрасный день к ним в гости пожаловала пожилая соседка, живущая от них через дорогу. В разговоре дама почтенных лет попросила их вернуть на прежнее место к окну, стол на кухне, как только они закончат там ремонт. На неудоуменный вопрос хозяев «Зачем это нужно?» последовал безапелляционный ответ «Нам с мужем вас в бинокль не видно». Вспоминая этот случай, я представляю возможную реакцию наших соотечественников на подобный демарш и дальнейшую печальную судьбу стариковского бинокля. Возвращаясь к теме нашего разговора, замечу, что многие бабушки становятся э, дворовыми сиделицами не от хорошей жизни. Э, многие из них одиноки и устают за зиму от четырех стен, с нетерпением ожидая тепла, ну, чтобы иметь возможность общаться с другими. Тут движет пошилой женщиной пополняющей ряды э, дворовые иконостасы? Одну, как я уже сказал, мучит одиночество, другая бежит от семейных проблем, например, пьющий муж или сын, неуживчивая сноха, грубые внуки. Третьей нужно получать свежую информацию, чаще банальные сплетни, и делиться ею с окружающими. Четвертое э, ну, выгуливает внуков, пятое стремится к важной социальной роли всех наставлять, поучать, давать советы. Многие из них доморощенные философы и психологи, хотя порой встречаются и настоящие интеллектуалы. Надо сказать, что придомовая лавочка уравнивает всех – бывших учителей, врачей, директоров, уборщиц, доярок. Лавочка выполняет множество функций – это и наблюдательный пункт, и клуб по интересам, кабинет психолога и даже врача, место обмена важной информацией. Профессор Хавинсон как-то сказал, сейчас очень заметно возрастает роль старшего поколения в жизни общества. Постарение населения – это своеобразный сигнал для нас. Например, в Петербурге четверть населения – пожилые люди. Аналогичные ситуации сейчас складываются во многих странах, и этот процесс будет нарастать, включаться в самые разные области жизни, в различные сферы общества. И лавочка здесь не исключение. Около подъездной бабушки давно уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они неизменный атрибут любого двора, героя анекдотов и юмористических телепрограмм. И мало кто задумывается над тем, что еще недавно это были молодые и полные сил женщины со своими планами, мечтами, любовью. Впрочем, есть пожилые женщины, которые принципиально не садятся на лавочку пробегают мимо под осуждающие взгляды своих несостоявшихся коллег и спешат к своим внукам, к интересным делам. Да и лавочки в России нынче все чаще становятся виртуальными. Современные старики заводят электронную почту и регистрируются во всевозможных социальных сетях. Слова «интернет», «вебка» и «поисковик» стариков больше не пугают. Они ежедневно обновляют статусы, оценивают фотографии друзей, с которыми недавно судачили сидя у дома. И все же бабушки на лавочке – наше достояние, ведь именно благодаря им мы можем найти потерянные ключи, навести справки о будущих соседях, узнать, с кем и как общался наш ребенок. Поэтому пожелаем им здоровья, а вы, дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского. Отмечайте понравившиеся вам видео и задавайте свои вопросы. Всего вам доброго!